Задание было рассказать про то, как ораторское искусство влияло на мою жизнь, влияет. Дима попросил не рассказывать, что я и ораторское искусство никак не совмещены, поэтому я пошел от противного. Ораторское искусство так, так или иначе всегда было в моей жизни, и я хочу рассказать о одном из э, случаев, а, случаев из моего прошлого, когда мне очень понадобилось ораторское искусство. Это было в университете у нас был экзамен у преподавателя, который, чтобы вы понимали, чтобы сдать экзамен у этого преподавателя, надо было написать 4 листа А4 формул и рассказать, доказать просто каждую буковку. Один прием экзамена длился где-то 10 часов. И вот у меня 200 вопросов. Нам сказали, что будут автоматы, потому что я попадал на срок изменения образования. вот, И тут мы приходим и у нас идут пересдачи одним за другим. Выходит первый человек пересдача, второй человек пересдача, третий человек пересдача. Тут я звоню маме говорю, мама, не жди меня, у меня тут все хорошо. И добавок ко всему я был еще последним. Как вы понимаете, последним, это ты сидишь тета-тет при свечах с преподавателем. И вы горячо любовно беседуете о горячо известном предмете. И вот у меня появляется шанс, один из моих одногруппников говорит, я не пойду. Тут я залетаю вместо него, сажусь на свое место, достал шпоры. Тут ко мне подлетает преподаватель, говорит, с чего вы сели на последнее место? Я сразу рубаюсь Станиславского, ну вот, как бы тут приятно посмотреть, нет-нет-нет, идите вперед, я накрываю все шпоры своим телом, сажусь на первый ряд, история долгая, потому что экзамен-то долгий был, сажусь на первый ряд, у меня в руках бомба с билетом, сажусь, начинаю готовиться, и тут я понимаю, что вопрос это не те, Вопросы. Да не те, парень так подготовился, перемешал все билетики, перетасовал. Тут я, опять же, в ораторское искусство, надо отвлечь свою публику. Я беру, кидаю демонстративную ручку на пол, говорю, ручка не пишет. Подбегаю к стеллажу, достаю все бомбы, 60 листов, прибегаю обратно к себе на место. тут ко мне подбегает этот преподаватель: Чего вы бегаете? Я, значит такой, ну вот, ручками пишет, все все очень плохо, Показываете, что вы написали. Я начинаю штрубиться в этих 60 листах и достаю нужный билет, показываю ему прием, прям вот так вот в этом копошусь. Даю ему, он такой, ну да, да, неплохо. Начинает расспрашивать там еще немного, я как-то врубаю там, что вот, да, интересный вопрос. И в итоге он говорит, ну, да, неплохо, что вы хотите, я радостный, поставьте 4, я буду счастлив. Но он говорит, нет, 4 я вам не поставлю, вы написали слишком много. Тут начинается прекрасная, прекрасная вещь, потому что 200 вопросов ты, конечно же, не знаешь, и из них надо как-то вцузить вот этот вот комочек того, куда тебя могут тыкнуть. Я через две секунды он выбирал этот вопрос, на третьей секунде я просто кричу, а спросите что-нибудь по физике, потому что там было всего, я вспоминаю, что там было всего четыре вопроса, из которых было связано на физику, я мог там как нибудь выкрутиться. Он говорит, любите физику, я, конечно, дорожу всей душой, прям зачитываюсь он. Вот, спросите вот это, вот это вот, ответьте мне, и уходит, я толкаю своего друга в бок, говорю, ты знаешь что-нибудь по этому вопросу? Да, знаю, он приходит, я все, ему отвечаю, он говорит, ну да, восьмерка вас устроит, я, конечно, ну сдавайте все листочки, я сдаю 60 листов, таким плотной папочкой, там прям внизу написано билет 1, билет 2, и выхожу со спокойной душой с данным зачетом, я был один из трех людей, которые тогда сдали этот экзамен. Поэтому учите риторику, ораторское искусство, вы никогда не знаете, где оно может вам пригодиться.